Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, привет. мои дорогие! Дэн, поздоровайся с этими друзьями, помаши им ручкой. Привет-привет! Сегодня у нас опять геометрия. Но на самом деле не совсем. У нас, видите, пакеты с различными геометрическими фигурами, нарисованными квадрат, прямоугольник, круг, треугольник. Друзья, сегодня мы будем приучаться к порядку. Каждый же дома любит, когда у него вещи лежат на местах. А как не приучаться в порядку, не, не, если не в игре, правильно? Вот у нас есть кружки вырезанные квадраты, прямоугольники фольк и треугольники, фольк. Фольк. Фольк. которые надо разложить по их местам. Это поможет в дальнейшем в уборке. Невкусный пакет, да, да? Ну и к тому же мы сможем подучить геометрические фигуры. Динчик, смотри! У нас есть зеленый кружочек, куда его надо положить? В какой пакет? Dots, Почему туда? Вот! Белый пакет с красным кружком. Wait, wait. Мама тебе поможет. Wait. Это кружок? Ну, это уже мятый кружок. Венечка, мы же с тобой любим порядок, мы же не любим, когда у нас бардак дома, правильно? Oh. Не любим, когда бардак. Давайте вот, только внутрь кладите. Кладите внутрь. Так, смотри, Дэн. У нас есть прямоугольник. Он какого цвета, Дэн? Голубой. Да. Где да. пакет с прямоугольниками? Куда надо положить прямоугольник? Да. Клади прямоугольник, Дэн. Куда его? Да. Давай, клади. Молодец. Сюда кладем голубой прямоугольник. Так. Дэн, у нас есть еще... Что-то серебристое. Что это за фигура? Что это за фигурка? У нее угла? Треугольничек? Нет, куда треугольничек надо положить? Смотри, что у нас есть Клади Давай, клади Отлично Отлично Так У нас не хватает синего квадрата Куда мы с тобой квадратик положим? Голубо, голубо. Голубой? Правильно? Куда его надо положить? Нет. Это треугольники. Где у нас квадрат нарисовывают? Да. Вот, клади. Давай мы с тобой еще пару фигур раскидаем. Давай, поднимем. Я подниму, подниму. И ту, и ту. И ту, и ту. Давай, куда? Квадрат положили, правильно? Туда. Отлично. Смотри, мы еще с тобой пару фигур положим. У нас как будто парда. И нам с тобой надо разложить. Вот, смотрите, друзья, у нас тут есть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. День, давай разложим. Это мы уж тобой положили. Давай. Да. Давай наш беспорядок разгребем. Так. Нет. Смотри, в этот пакет что надо положить, Дэн? Что в этот пакет надо положить? Ну давай, подними упавшие. Так. И еще у нас упал пакет. У тебя за спиной, посмотри. Какой пакетик? С кружком. Давай, положи его обратно на стол, День. Положи его на стол. Угу. Давай, доставай его. Доставай. Угу. Давай, кладем. Кладем. Отлично. Порядок начинается с мешков. Да разложим наш поряд... беспорядок. У нас фигурки остались. Какие, да? Вот это что, кружок? Давайте мы вам покажем. Куда его он положить? Туда. Клади. Туда. Так, все. Мешок с кружками полон. Это у тебя что за фигура в руках? Вот это какая фигура? Это у нас квадрат, Дэн. Или все-таки прямоугольник? Гол -гол. Прямоугольник. Гол -гол. Смотри, это у нас пакет с прямоугольником. Куда? Например, нет Клади Туда. Так, прямоугольники мы разобрали Куда треугольник Туда. надо положить? Нет Здесь что нарисовано на пакете? Квадрат А это у нас треугольник серебристый Туда. Правильно, клади его Куда? Клади его куда надо Отлично И что, у нас остался квадрат? Синий квадрат, голубой. Ой. Все, мы с тобой разобрали все пакеты, навели порядок, да. Друзья, вот видите, в такой игровой манере можно потихонечку приучать ребеночка к порядку. Мы разложили наши треугольники по пакетам, наши прямоугольники по пакетам, наши кружки и квадраты. Ну естественно, немножечко... Помнили цвета, правильно? Ну а с вами был Бэйби Гоу. Мы с вами ненадолго прощаемся. До новых встреч, друзья. Ставьте на пальцы вверх и подписывайтесь. Пока-пока!